Да, спасибо всем участникам Зела. Добрый вечер. Так, тема о ворово. Тема о воротозе. Давно, я сказал, давно избитая, но не стареющая, потому что нам с этой болезнью и пчелом жить, сколько она существовать будет. Что послужило причиной снова вернуться к проблеме воротоза и лечения? Вообще-то моя философия по отношению к любым болезням, в пчелиных семьях это уметь не лечить, а уметь не дать заболеть. Это намного важнее. Не допустить войну, чем допустить и затем восстанавливать разруху. Так вот, тревожность в чем двух последних роликов. Я посмотрел один за третье число Сергея гобки Дальний Восток. И на фейсбуке в ленте... Один вот я не знаю, но это, это не ролик, это фильм ужасов какой-то. Как у него хватило терпения спокойно так комментировать. Ну, повально пасека легла после обработки метразом какого-то сомнительного производителя. Ну, ну, кто видел, а может даже этот человек сейчас и принимает участие, это ужас. И Сергей Гопко тоже сделал акцент на том, что вот отказываются они то тем препаратом пробовали, то тем, и от того отказались, и от того. Ну, в общем, беда. И беда еще в чем? Вот в прошлом году развитие было на месяц раньше. Даже я в начале марта уже выпустил матокс-изолятор, Что обычно бывает у меня в начале апреля. На целый месяц. И довольно долго... Пасеки и осенью выращивали расплод пчеловодов, поэтому возможность самки воров, а тем более если не сделали весенние обработки, что тоже очень часто встречается среди пчеловодов. Как-то вот они поддались этой информации рекламной Бипина, что только осенью не вмешиваться с обработками, особенно химическими Весенний-летний период, потому что там уже на пятки наступает медосборы весенние и, не дай бог, попадет в мед. Поэтому, ну, получается, получилось обратный обратный эффект. Что я хотел бы, как я увязать хотел бы это с моими наблюдениями 15-летней давности. В книге «Творческое пчеловодство» Я описал в первой книге подробный эксперимент и указал на то, что ухищрению самки ворона нужно дать должное. Это настолько, настолько паразит умеет применяться, приспосабливаться, где он прячется, либо в тергиты глубоко проникает, либо в период обработки... На дно ячейки умудряется соскочить пчелы. Но как бы там ни было, делал двойную жесткую обработку осенью, и расплод вырезал, и бипином обрабатывал, и выпускал маток, конесей, вырезал снова расплод. То же самое делал весной, и клещ был. Был в небольшом количестве, но был. Значит, за зиму его уничтожить просто нереально. И хочу, чтобы... Сейчас все поняли мораль того, вот этого всего, к чему я подведу. Когда я начал заниматься изоляцией маток, это конец, конец 90-х, цель преследовала одну единственную – избавиться от окон оттепели в январе, потому что в феврале была настоящая зима, лютая, больше 20 минус. Присутствие расплода там было, ну понятно, для семьи это фактически в нередких случаях оказывалось фатальным окончанием. Затем, через 7-8 лет, в 2005 году я познакомился с хмарой. Он поднял эту тему, но абсолютно в другом ракурсе, в другой интерпретации. Как ученый-биолог, как врач ветеринарной медицины, и как за отделом по борьбе с болезнями при Институте пчеловодства Прокоповича он видел в изоляторе, в изоляции маток чисто по-своему, как врач ветеринарной медицины, оздоровительный фактор и хотел избавиться с помощью изолятора от клеща вообще, потому что не знаю откуда он черпал информацию, откуда он узнал, или ему так хотелось, что продолжительность жизни клеща 160-180 дней, а пчела живет 10 месяцев, то есть намного больше. И вот за счет того, что пчела живет дольше, чем клещ, чем паразит ворова, можно было с помощью изолятора, то есть избавиться без всякой химии. Ну, такая была у человека позиция, и так ему хотелось. И вот в один прекрасный сезон, ну раз ученый сказал, я запускаю пасеку всю в изоляторах, не обрабатывая ни единого раза осень, ничем абсолютно. Перезимовала, перезимовала пасека, все семьи, ну с небольшими потерями там, такими же, как и обычно. Но мысли... И состояние такое вот тревожное. Мы попробую несколько семей для контроля бипином. И я когда обработал пять семей, как сыпануло клеща, и сыпануло его, не знаю, процента, наверное, полтора-два. Фактически ветеринарная литература такой процент допускает зиму. Почему я так вот навскид не считал, конечно. Но я занимался долгое время, ну долгое как, относительно, лет 10 термокамерой. Я взвешивал семьи, затем считал клеща осыпавшегося. То есть визуально я примерно знаю, какой это процент. Потому что и число, и число пчел я знал, и количество паразита. Поэтому, когда обработал, Весной семьи было где-то до 2 до двух процентов клеща. Хмаре сказал о случившемся, о моих наблюдениях. Говорю, что будет с семьями, если я их сейчас оставлю в таком вот состоянии. Он говорит, да, не до и не погибнут. В общем, конечно, состояние было, во-первых, хотелось. Хотелось видеть в этом эксперименте и в этой философии его то, как он сам видел, как он говорил и везде писал, положительный исход, что это так и есть. Но не тут-то было. А дал выдержку не 180 дней, а 210 с запасом большим. Думаю, ну наверняка там уже клеща не будет. К чему это я все подвел? Какая мораль? Вот этого всего этих обработок, наших беспощадных обработок. Ждем осени, ждем последние качки и срываемся со старта, начинаем гатить со всех видов оружия. Пошла первая полоски, пошли, потом щавеля кислота, потом амитрас, потом еще что-то. Ну, короче говоря, расстреливаем пчел, как только можем, как только хочем перезимовала 2% заклещенности. Пережила пчела. Не гоняйтесь вы за последним, за последним клещом до единого, чтобы ну, пчеловод уже последний раз в ноябре контрольный выстрел делает амитразом, не увидел, и слава богу, все, он спокойно спит зиму. Но затем почему-то к весне, подмора, больше, чем хотелось бы видеть. Пускай лучше там останется какой-то процент заключенности, пол процента, до процента, чем вы лишние в два раза обработаете вот сейчас такими препаратами жесткими, то еще и сомнительного производства. Вот человек показал ролик, пасека лежит вся, но ну это просто ужас. Он бы, наверное, он не раз пожалел, что он вообще обработал. Лучше бы он не обрабатывал, они пошли б, они перезимовали бы наверняка или хотя бы щаверево-кислотой. Доступная заключенность, вернее, допускаемая заключенность это нормальные рекомендации ветеринарных всех издательств, допускается. 1-2%. Выживает она. Здесь вот дилемма. Что лучше? Либо пустить неотравленную отравленную пчелу аметразом или еще какими-то акарицидами. 10 клещей пускай идет на пчеле в зиму. Или же дать трехкратную какую-то обработку и уничтожить до последнего и чувствовать себя спокойным. Не забываем о том, что Любой акарицид, самый безобидный, такой как щавелевая кислота, вроде как органика, является автоматически инсектицидом. Он тоже не по головке гладит пчелу. Он тоже влияет на ее биоресурс. Особенно в зиму. Весной еще можно как-то допустить вот такую вот агрессию, потому что смена поколений, можно выровнять положение. В зиму очень опасно. Опасно, потому что идет последнее, единственное поколение. Вот то, что мы видим в конце сезона, осенью, количество пчел. Эта пчела идет в зиму. Она создает этот клуб зимующий. Это поколение, это пчела, которую мы вот видим сейчас. Уже не будет смены. Если мы допустим агрессию в обработке значит можем нанести вред больше обработками чем сама заключенность чем процент заключенности это нужно иметь в виду и держать у холостро плачевные вот два не два а вот последние результаты по обработкам. Это только то, что я увидел. А сколько пчеловодов звонят. Даже беспощадная, беспощадная, без, безобидная щавелевая кислота, казалось бы. Года два назад парень звонит. 50, по-моему, семей легли полностью от обработки щавелевой кислотой. Розовый раствор стал, развел кислоту щавелевую и порозовел раствор. Обработал и лягла вся пасека. Ну, это, я не знаю, как, как, это, как такое пережить. Ну, в общем, такая вот у меня небольшая зарисовка в начале общения. Поэтому либо можете поддержать так в нескольких вопросах эту тему или же у кого есть на сегодняшний день тема для обсуждения пожалуйста подключаемся слушаем здравствуйте Владимир Горыч давно не входил не входил уже не заходил на радио сезон пока был времени не было ну, Вот смотрите я в этом году покупал пчел и Ну, ладно подозревал, что, возможно, там есть клещ. Ну, проверяли весной, не было на пчеле, не обнаружил ее, расплод скрывал. Ну, был пчелиный. Но спустя, наверное, месяц такая заклещенность пошла, что просто ужас. Вот я за 22 года такого не видел. Хотя мне пчеловод, который продавал, клялся, что он обрабатывал. Так вот, два захода я делал, две заставки с трутнем, трутень, ну, вот вставлял вот эту вощину, да, за техническое методие. Трутнье просто Трутень просто кишил клещом. Ну и в итоге. В итоге ну, несколько семей под осень все-таки сошли. Уже и полоски ставил, как вот вы говорите, конечно. Да, я тоже понимаю, что это вредно, вот эти бомбардировки такие. Но выхода не было, когда ты видишь, что пчела выходит без крыльев и тает семья, вот ставил и полоски, ставил полоски копол, капол, но ставил одну полоску Копол, капол, другую ставил фловолидез, потом мы про обрабатывали, вот было осыпь клеща, да, потом прошло вот дней, наверное, 10, обработали пушка бессонаром, там вообще было усыпано потом клеща, но ну, не у всех семей, но в основном тех, которые покупал, и третью обработку вот проводил бипином уже в нескольких семьях только, был этот э, его, клещ там одна семья только была усыпана остальное там уже было по одному по два по три вот так незначительно так что не знаю что лучше оставь их не обрабатываешь и наверное вообще тогда пчелы не увидишь ну тут конечно на на усмотрение пчеловода раз такая такой кошмар то из двух зол выбирать нужно меньшее либо протравить насколько получится так вот ну желательно конечно логику включить либо остаться без пчел смотрите я почему так смело эту тему всегда поднимаю потому что у меня на пасеке всего две обработки ну может быть три Щавелевая кислота. Единственный препарат, каким я пользуюсь для оздоровления пчел, это щавелевая кислота против воротоза. И все. Следующее, следующем взяла о болезнях расплода поговорим тоже из первой книги. Американских гнелец и так далее. И все болезни расплода, так, они в принципе... Подход один. Болезь, все болезни расплода я... Лечу, вернее, оздоравливаю, не даю заболеть единственным способом – собственным иммунитетом пчел, созданием безрасплодного периода. Своротов, сваро бороться точно так же, его нужно выгнать на взрослую пчелу, а это безрасплодный период. Каким способом пчеловоды будут на протяжении сезона это делать – можно, вариантов много, либо кратковременная изоляция, 12 дней, 13, чтобы был открытый расплот и не было печатного, я об этом постоянно говорю, можно совместить с акацией, с формированием отводков, либо без изоляторов, без применения изоляторов вообще, раньше формировали отводки, как формируется отводок. Создать ситуацию такую, чтобы при формировании отводков можно было добиться безрасплодной ситуации. В каком плане? Безрасплодной, печатной. Формируется на открытом расплоде, то есть открытый расплод оставляется в основ, на старом месте в основной семье и обрабатывается сразу. Вся пчела здесь взрослая и открытый расплод. Весь клещ будет на взрослой пчеле отводок, в отводок переносится печатный расплод и маточник. Пока выйдет обуляция молодая матка, конечно, выйдет и там весь расплод и обработать отводок. Этот метод применялся еще, ну я не знаю, как только, наверное, клеч появился, уже поняли, его нужно выгнать на взрослую пчелу. И формировались такие отводки. Сейчас это можно сделать с помощью изолятора. Как это будет делаться те, кто занимается изоляцией, проще. Весной вы встречаете семью в безрасплодном состоянии. Весь крещ, который есть, конечно же, перезимовал в семье, он на взрослой пчеле обработали. Трудневый расплод вырезали для гомогената, ловушку поставили по возможности хотя бы. И лето, в конце лета закрыли в изолятор. Тоже в конце августа, в начале сентября безрасходной ситуации обработали. Три с половиной месяца у меня матка находится в рабочем состоянии. Три с половиной, четыре не успевает при моей обработке двухразовой кислотой, просто не успевает за вот этот короткий период 3-4 месяцев активности матки. Он накопится до урожающего количества. А если он, конечно, будет в его распоряжении клеща 8 месяцев, а то и 10, ну не 10, но 8 это тоже, 7-8, в 2 раза больше. Ну понятно, если мы встретили и семью уже с печатным расплодом после облета, начинаем полоски, все равно уже того эффекта, как если бы это была обработка в безрасплодной ситуации, мы не получим. И затем на протяжении активного сезона, тоже не особо, то мы придаем значение и уделяем внимание обработке, потому что там печатный расплод, все, там ничего не сделали. Тут пошел товарный мед, и плюс печатный расплод, там 90% клещ весь находится, понятно, что там как в броне сидит. Ну, а заканчиваем мы сезон, последнюю качку, и тут, а вот тут держитесь. И клещи, и пчелы в том числе. Поэтому, конечно, раз уж вы попали под такую раздачу такого кошмара, то смотрите по ситуации. Но я говорю, что стараться создать безрасплодную ситуацию. Выгнать паразита на взрослую пчелу. А там уже не обязательно его по 10 раз стрелять. Одной обработки, двух. Простым акарицидом, щавелекислотой достаточно, чтобы сбить основную массу, и если он, ему уже, он уже не успеет поднять это и накопить эту угрожающую численность, чтобы принести большой вред. Владимир Егорович, но Вы обрабатываете кислотой только при помощи проливки, никакой да? Никакой ни дымпушкой, ничем, ни полосками, там поджигающими какие-то в интернете, всякие методы есть. Вы именно только проливкой, да? Да, у меня только проливка. Как я, еще я не знаю, сколько уже, лет 15, наверное. И причем я не помню, кто мне надоумил на эту проливку. Думаю, какая разница, я сверху полил по улочкам, как бипином. Она сразу вниз опускается, улочке пчела промокшая, она кусается, щипается. Они между собой перемешались там в клуб, потому что им и прохладно, и... И, наверное, вижу, что дискомфортно. Я так при... логически прикинул, думаю, все равно, зачем доставать рамку. И этой росинкой 5-7 качков, как эта рекомендация была, еще помню, с тех времен советских тянется, доставать рамку, ну, неудобно, долго. И там, особенно если ветреная погода, там больше себя обработаешь, чем клеща, надышишься так, этой. А тут проливаешь, как бипином, быстро и эффект тоже. Но преимущество, подчеркиваю, нет расплода. Понимаете? Я все равно какую-то часть собью. Не дам ему вот этого старта большого для накопления. Плюс сам короткий период, 4 месяца матка в активности. Он бы и хотел, может, разогнаться для накопления, так у него не получается, у него времени нету. Ну, я вот всегда, это просто говорю, первый год я так нарвался, а так я всегда ставлю по весне э, трутовую ващину, и, в принципе, никогда у меня не было проблем вот с этим э, клещом. Э, после откачки полоски ставлю, и потом, как наступает холода, делаю еще одну, но редко две обработки бипину. А вот смотрите, по весне... Мало будет, да, если только применить трутовый расплод. Все-таки надо и обработать, как бы советуете, сейчас чайной кислотой. Все будет зависеть от того, в каком состоянии выходят из зимы у вас семьи. Если уже есть расплод, то лучше, лучше поставить полоски. Если это глицерин с чайной кислотой, вроде как они так зарекомендовали себя неплохо. Или же масла есть полоски, эфирные масла тоже. Ну, к чему я веду? Если есть расплод весной, вы вот от, открываете ульи после очистительного блета, а там уже таких пару-три пятака хороших печатного расплода. Понятно, что он там весь. Значит, тут только препарат длительного действия, полоски. Никаких щавелевых кислот, кислот бипином они абсолютно бесполезны, потому что... Это препарат быстрого действия. Щавля, кислота, бипин и, и пушки те же. И здесь только будет работать эффективно полоска. Ну и дальше по весне, дальше по весне уже пошла, пошел трутень. Можно зоотехнический метод борьбы к ловушку ставить новую. Ну и по осени сразу после откачивания тоже полоска. Потому что есть печатный раствор. А, если, а что касается... Э, пакетов Я, кстати, частенько об этом вспоминаю и напоминаю, но мало кто применяет. Почему? На 10, на 10 дней, даже меньше, печат... к вам приходит пакет на печатном расплоде, в основном, на печатном. На неделю закройте в изолятор, на неделю а затем выпустите матку, она начнет сеять. Через 9 дней только будет появляться первый печатный, тот уже выйдет. Все, у вас идеальная ситуация будет, вы не потеряете много, если вы на неделю закроете матку в изолятор. Но вы создадите условия максимально эффективного состояния в семье для обработки, не будет печатного расплода. А мы же сразу... Только пакет получили, сразу быстрее нафаршировали его сушью, рамками, потому что тут, оказывается, наступает на, на пятки там, или еще какой-то медосбор, и все, вот эта наша коммерция в наших умах сидит, и никуда ее не денешь. Хотя и можно и с пакетами работать без проблем, даже если, если они вот попадают в такой, вот, в такой заключенности. Спасибо, Владимир Егорович. Ну теперь, если там не будет больше вопросов по вороту, захотел бы обсудить вот этот ваш заинтересовал метод, который вы сейчас пробуете по сохранению маток в зиму, вот в одной семье по 10 маток, да? Очень интересный момент. Вот и какие сейчас результаты? У меня вот сейчас там в одной семье обнаружил две матки, хотя матка молодая в этом году выводил, а под осень в августе, да, смотрю, и молодая еще одна бегает. Но ну, я ее в клетку поместил, не знаю, облетелась, а нет. И вот так клетки, вот, пересылочные, так и оставил. Это в середине, ну, где-то примерно посередине, ну, там отводок он, посередине рамок. Ну, вот я смотрел неделю назад, уж сколько времени прошло, она еще живая. И старая, ну, как не старая, а вот матка, которая уже сеяла, работала, тоже ходит. Ну, на всякий случай оставил бы, не знаю, облеталось, не облеталось, доживет, не доживет до весны, посмотрим. Метод, конечно, интересный. Интересный чем? Тем, что в пересылочных клеточках, в бесконтактном варианте, кормят абсолютно всех подряд. Какие? Единственное, вот неплодных они не кормят, сразу говорю. Несколько неплодок попадало, не попадало. Помещал рядом с плодными бросают. А плодных любых помещаю по 5, по 10 штук в пересылочных клеточках приходили. Сейчас они все по банкам маток. 4 банка матка, маток, 10, 12, 14 и 20 и 20. Вот они находятся абсолютно в бесконтактной ситуации. Уже полтора и два месяца. В сегодняшнем ролике я показал, коротеньком, пол у меня в изоляторах обычных, контактных, с разделительной решетки, и пол в бесконтактных, с решетки я делал, и потому что маток начал рассаживать по изоляторам, но не тут-то было. Какая-то, говорю, ну интересная, аномальная ситуация. В клеточках они кормят без проблем, как только запускаешь их в контакт с пчелой, все. Свои матки, неважно, там как собака тряпку трепает сразу по изолятору. Поэтому я их оставил так. Ну, новый вариант зимовки. Изоляторы контактные, поменял на бесконтактные. Чем это будет чревато по весне после зимовки, ну будем смотреть. Тема новая. Мы она. Почему я на нее. Так вот позарился на эту тему банка маток, потому что основная моя технология весеннего старта – это двухматочное развитие. Нужны матки, нужны запасные матки для нормальных семей, для двухматочного старта. Где их брать? Залито формировать эти банки маток, отводок и затем помещать в такие вот банки маток для сохранности. Если это будет, если это сработает, значит, вот такой будет и вариант. Он удобный для пчеловодов, потому что, бывает, семьи слабеют до нежизнеспособности или отводки. Сохраняются матки. Почему можно объединить? А, а куда маток? Уничтожать, рука не поднимется. Начинают пчеловоды... Пробовать зимовать и по две рамочки они не перезимовывают. Ну, в общем, проблема. Поэтому пробуем. Новая тема. Я же говорю, что не, не подражайте, не спешите, не копируйте. Если кто-то хочет принять участие в этом эксперименте параллельно, там и говорят, мы вот идем вслед вслед за вами. Ну, небольшое количество, пожалуйста. Небольшое количество. не... не... Не хватайте сразу так всю пасеку. Получилось у нас объединение напрямую просто, ну, сказка. Все, все аплодировали, сами себе стоя. Объединили, в клеточках сидят, а тут лишь подошло время пересаживать в изоляторы. А, не тут-то было. Мы думали, умнее пчел. Так что это серьезная биология, и мы в нее вмешались, влезли, ворвались как она нам еще покажет зубы зимовка, это тема и весна, а там развитие. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь золотому правилу. Самая лучшая технология та, которая у вас уже получается. Все, что новое, я никогда, если оно в стадии эксперимента, прошу не, под, не, не копировать слепо подождите какой-то период. Если говорю, что это категорически не работает, значит, все, забыли за нее. Если какие-то моменты можно взять на вооружение, значит, пожалуйста, пользуйтесь. Так что будем все в ожидании, все вот в таком наблюдении тревожном. Владимир Горькович, у меня вот один момент непонятен. Вот смотрите, у вас матки, как я понял, в этом банке маток, они имеют передвижение вертикально. А клуб зимой идет от, задней стенки, э, от передней стенки к задней. То есть получается, что клуб уходит горизонтально. Значит, ну, по моему вот мнению, значит те матки, которые ближе к литку, они останутся в холоде без клуба. Так получается? Или я что-то неправильно понял из видео? Все вы правильно поняли. Для того, чтобы теперь создать этот тепловой центр забота пчеловода конечно же если если клуб будет маленький в общем тепловой центр будет э, малых объемов семья должна быть сильная прежде всего компактно сформированное гнездо в зиму чтобы этот тепловой центр вот как они его сформировали вокруг изолятора. И спереди, сразу же и сзади. И в, этом, и в этой паре они и находились. Как будут размещены корма, вот тут пчеловоду нужно подумать. В идеале, я считаю, два варианта, где, изолятор, где банки маток будут находиться горизонтально на верхних брусках. Затем обвязка 3 см и сверху магазин кормовой. И вот эта тепловая зона будет как раз в проеме между двух корпусов. У меня есть и семья, где банк маток на полурамках зимует, там тоже между двух корпусов, сверху полностью медовый и нижний полностью медовый, и между ними лежит банк маток. И вот в этом проеме должен собра должна собраться пчела. Вот как-то помогла мне... Картина с экстремальной зимовкой, там, где я зимовал на, на пакетах, если кто помнит, видео или книга есть, там она дала мне много, это, эта тема, хоть она не сработала сто процентов хотя пчеловоды пользуются. Я зимовал на, закристов... на закристаллизованном, чисто там, как камень, мед. А на крем-меде зимует и без проблем. Ну, в крайнем случае, по 2-3 килограмма пакеты оставляют хорошее подспорье и не заглядывают до весны. Поэтому все теперь будет зависеть от пчеловода, как он создаст вот этот тепловой центр, компактность окружена, все будет медом, чтобы она никуда не ходила вот в этой зоне и с запасами кормов было. А так, конечно, крайние матки могут, могут пострадать. Если уйдут из, из зоны захвата пчелиным клубом. Вариант, да, вариант, конечно, хороший. Если он получится, то это большое облегчение для сохранности маток. Но я вот думаю, что все-таки крайне, крайне маткам круговато может прийтись. И тут, я так понимаю, э, изолятор это надо делать лучше, наверное, пластиковый, так как железный все-таки холодный. Я просто поздно увидел ваш эксперимент. У меня матки оставались. 9 маток я их просто отдал. Я бы, конечно, если бы делал, делал бы по, вер... это, получается, по горизонтали бы клетку. То есть, я так тоже думал над этой темой. Если ставить не между, вот, только в один проем рамок, а в два проема, где клуб вот примерно соберется, ну поджать их посильнее. И чтобы они все-таки ходили горизонтально с клубом. Мне кажется, это будет более безопасно для них. Ну, во-первых, я не знаю о железе, о каком вы железе говорите, у меня все пластиковые банки маток, пластиковые. Там единственное, что, заклепки металлические, но ну, это не проблема. Смотрите, для того, чтобы компактный клуб, не обязательно делать его по размеру, прополюсной решетки, этот банк маток. Его можно сделать не на 10, не обязательно на 12, 15, 20. Его можно сделать на 5, 6 маток. Такое где-то 10 на 10 коробочек. И он запросто впишется в зону центра клуба, и крайние матки будут захвачены. Ну, то есть, ну, на выдумку хитра. Пчеловод уже, если получится, конечно, могут пострадать какие-то. Хорошо, если пострадает там часть, именно неохваченные пчелы. Меня больше всего беспокоит сам биологический фактор и состояние физиологическое маток готовности репродуктивной после вот такой зимовки бесконтактный, чисто через трофилаксис, из хоботка в хоботок, когда их кормят. Сохранится ли у них способность их репродуктивная? А то, как их сохранить в зоне захвата пчелиным клубом, это уже дело техники. Компактный, сильная семья, две-три семьи в одну объединить. Понятно, что это не родовая семья должна быть. Семья должна быть сильная, чтобы они как Живым одеялом окутали этот весь изолятор, и кормов достаточно. Сверху, снизу, сбоку, и где угодно, размещать их. Логика для этого существует. Ну тут да, тут еще вот да, такой момент, если то, когда матка находится в клубу, все-таки непосредственно тело к телу. И когда только кормят через хоботок, конечно, вот тут как бы не застудить. Яичники, может, еще что, не знаю. А вот насчет комплектности пчел у меня такой случай был. Семья одна была на двух матках. А так как она не дома находилась, в другом месте, и я как-то и забыл, что там две матки. И уже, наверное, в конце августа только я поехал отбирать там мед, руки дошли. Как глянул, три корпуса, полные расплода. И я не помню, то ли у меня не было запасных улев, то ли что. Я вот все отобрал, что мед можно есть. Вот оставил эти ули, эти рамки с расплодом. Вышел расплод, и я приехал когда собирать, вот тогда я да, что-то не взял с собой, собрал, получилось так, что я собрал на один корпус вот этих пчел. Так они не влазили, они всю зиму просидели практически на прилетке, часть пчелы. Как не приедешь, часть пчелы на прилетке, а как не приедешь, часть пчелы на прилетке. Ну и, кстати, перезимовали довольно-таки хорошо, я думал, им кормов не хватит. Кормов хватило и сухие были, и семья хорошая вышла. Здравствуйте всем, Владимир Егорович Виталий Днекпер. Вопрос по воротозу. Ну, вот есть сомнения насчет кислоты 10 велевой, что она способна ну, как бы спровоцировать назематоз. Вот как в моем случае лучше поступить. И Пасека получена по назематозу. В прошлом году много пропало. И я сейчас применяю все меры, чтобы исключить все возможные причины, которые к назамотозу могут привести. Вот Все-таки что лучше выбрать аметразу или шавеливую кислоту вот сейчас для одной обработки, одной только обработки вот осенью? Ну, во-первых, сейчас уже поздновато. Можно, конечно, если температура около 15 градусов, можно с кислоту. кислотой. Я не пойму одного. Вы говорите, спровоцировать шивелея кислота должна на зиматоз, и вы вот все мероприятия, какие. Там нужно проделали для того, чтобы не допустить. Но первое мероприятие, если у вас серьезно пасека пострадала от назематоза, это к весне, конечно, я так понял, то и зимуйте, скорее всего, не на сахаре и не на частичной замене, а зимуйте на натуральном меде. Если пасека серьезно страдает от назематоза, где-то уже так подсели, если это грубо сказать, значит, хотя бы 50% в зиму делайте замену на сахар с горечью К-81. А что касается щавеллевой кислоты, если вас смущает жидкое состояние, то есть ну то, что вы поливаете, вы думаете, это спровоцирует назиматоз? Да аж никак, и не чуть-чуть. Ну, сколько, поверьте моей практике, я нахожусь в такой зоне падь на пади в лесу. И единственное спасение это 5-7 килограмм с горечью, с полынью, сказ 81, хотя бы в центральных рамках. Так что на насчет, ну, можно для сравнения попробовать. Обработайте амитразом, если есть у вас сомнения и опасения в плане щавеллевой кислоты. Добейтесь результата положительного каким-то способом, а потом будете уже делать сравнение, вывод. Да, спасибо, я понял. Да, я так и сделаю несколько семей шавелькой, а то амитразом. Вот. Ну, я заменил, конечно процентов на 70 на сахарный сироп с, с горечью давал все вот ну еще какие мероприятия проводил посмотрю на результаты на, по весне уже потом доложу какая ситуация как получается вот, благодарю вас